Смотрим. Кто ты? Зачем ты пришел? Сюда! Скорее! Подожди! Поторопись! Вызови лифт! Что? Нажми на кнопку! Что это? За мной следили? Все время? Зачем? Зачем меня здесь держали? Что я? Что я такое? Ты так-то вот-вот покинет эту башню! <реклама> Yeah! О, и, долг долг. Будет прощен. и долг будет упрощен. Это да я, Элизабет. Вы в порядке? Где? Снова в царстве живых. Так, дайте я... Порядок. Вы чуть не утонули, надо... Сказал же, я в норме. Сейчас. Одну секунду. Вы слышите? О, там музыка. Иди, а я... Нет, а, да. а, а, ладно, я ненадолго я, я скоро приду, мистер Давид Где она? Ладно тебе, не будь такой неженкой. Ой, хорошо. Еще две минуты. Эй, вы девушку тут не видели? Это какой-то рекламный трюк? Я ничего покупать не буду. Вы не видели девушку? Русы в синей юбке. Ты глянь на него. Старина, иди проспись лучше. Послушайте, я ищу девушку. Ха -ха -ха. Как и все мы, друг. Я просто хочу справедливую плату за труды. Так меняется. Простые люди стали забывать свое место. И не говори. На днях какой-то азиат остановил меня на улице и спросил, который час. Представь, надо бы сдать закон. Так Он. вроде есть. Ты-то свою мать всегда спрашиваешь. Извините, мисс. Мисс. Мисс! Элизабет! Привет! Как же здесь здорово! Потанцуйте со мной, мистер Девит. Я не танцую. Идем. Куда? Что может быть лучше танцем? Например, Париж. Париж? Я... Я не понимаю, как мы туда попадем? Этот дирижабль как раз туда летит. Но если хочешь остаться... Нет! По... Идем, Идемте сейчас же! Идемте скорее! Свобода! Даже верится с трудом! Сколько запахов. Вы когда-нибудь чувствовали такое? Нормальные пляжи так не пахнут. Вот кретины. Хоть Раз. бы они всего. Два. Три. Мистер Дэвид. Комсток. Я читала про него. Говорят, он видит будущее. Даже капля власти. Развращает людей. Не по душе он мне. Вам не нравится лицо пророка или его взгляд? Пойдем отсюда. Настоящее море. Ну, это просто система насосов и стопов. Ха. Падение в воду не пошло тебе на пользу. Попробуй что-нибудь найти, чтобы унять боль. Мистер Дэвид, сюда! Посмотри-ка. птицы Птица? Или клетка. Или все же птица. Но клетка-то лучше. Опять еще двое. Как? А, неважно. Смотри, какие красивые! Какой тебе больше нравится? Этот и... или этот? Птица красивая, а клетка выглядит мрачной внешне. Та, что справа. Ты уверен? Вполне. Прелесть. Странно? Я думала клетку. Не умеешь проигрывать, лучше вообще не играй. Давай без софистики. Боже мой! Боже. Я не как? Смотри. А, ты ты в, порядке? Ты в порядке? Это был мой дом. Пора сваливать отсюда. Идем. говорит что сюда нужно. Он, Он меч. Интересно. Почему? Когда нужен механик, его нигде нет. Удостоверение личности с фотографией держите наготове. Руки вверх, чтобы я их видел. Ноги расставить. Стоять смирно. Не двигаться. Гляньте-ка на него. Эй, чоп! Гляньте! По-моему, он очень подозрите! <связь> ладно, ладно, успокойся уже, Бит! Иди домой и ты Просто... что на делаешь? Что, по твоему это похоже! Где ты научилась вскрывать замки? Заперта в башне с кучей книг и времени. Вы не поверите, что я еще умею. Приходится брать всю маломальски слож... Ой! Здрасте, сэр! Вы не обращайте внимания! Это я так, подурачился малость и пообезьянничал. Hey, преступления... Мистер Дэвид, я нашла немного денег. Там стоит торговый механизм. Купи что-нибудь, чтобы подлечиться. Да, пожалуй, разумная мысль. Эй, эй, мистер, мы вам поможем. Мы знакомы? Там на лотерее вы... Без вас мы бы не выбрались. Дэйзи да верила, что придет кто-то вроде вас. Здесь находиться сэр идите своей дорогой а то у нас обоих будут неприятности ваша прислуга странно себя ведет задать следующих вопросов например мистер Дэвид! народники по-своему правы или кто-то из ваших знакомых был на их собрании интересно о чём... гарантия кому нужны эти бумажки? подходите подходите сфотографируйте он последняя серия он перестал... я читал ее переносили целовать. три раза пред и в дар меч. подходите выкажите уважение своему флагу и своей стороне вам предложить освежающий напиток сэр спасибо она влипла что значит влипла мужа нет ребенок уже на подходе хм. ей надо скрыться на пару месяцев наведаться в финтон или вроде того а потом вернуться никто ничего и не узнает Почему для цветных один туалет, а для белых другой? Так принято. Это какие-то излишние сложности. Надеюсь, ты не думаешь, что я пойду с тобой? Ты хочешь, чтобы нас арестовали? Аннабель, простите? Аннабель, это я, Эстер. А, нет, я не Аннабель. Уверена, я Элизабет. Мы знакомы? Элизабет. Какое красивое имя. Как-то странно. Последний посетитель. Парк закрывается. Слышите, парк закрывается. Ох, да. извиняюсь. А не помешала бы чистка. А я как-то не обратил внимания. Аккуратно. Раз Доголад, вы так торопитесь, идите потвер. вперед. О, э, у вас есть капуста? Капуста? Э, ага. Я э, возьму одну. Э, сколько? Э, серебряный орел. Ха, ладно. Дайте два билета на первую леди. Да, одну минуту. Да, имеется. Как нам действовать дальше? Я тороплюсь приятель. Понял. Я перезвоню, как все устаканится. Не нравится мне. Высылайте птичку. Мы готовы начать. Извиняюсь, мне нужна помощь. Да, сэр. Простите, что так долго. Что вы делаете, no. хватайте ее, no. не трогайте no. меня. Лучше. Да просто, просто стой! Стой, где стоишь! Эй, от меня! Эй, давай назад! Они все мертвые. Вы убили этих людей. Элизабет, я... Вы чудовище! А как ты себе это представляла? А? Что? Ты понимаешь, сколько времени и сил они на тебя потратили? Думаешь, они просто так тебя отпустят? Ты для них капитала вложения. И пока ты не уберешься отсюда куда подальше, тебя в покое не оставят. А что? Что им от меня нужно? Не знаю, но в следующий раз я точно буду стрелять первым. Дайте мне руку. То, что там произошло, это, это только начало, да? Не знаю. Придется к этому привыкнуть. Кстати, я читала кое-что о медицине. Я попробую достать тебе лекарства. А если будет совсем плохо, сделаю все, чтобы... Держи у себя. Забирай.